Я из второй волны третьей серии! Я самая новая и самая клевая! Леди кто? Банки, Банки, ты чего? Вставай, вставай! Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков! Лайк, лайк, лайк! Дети, дети, вы где? Что, мамочка? Что случилось? Эм, мне нужно ненадолго отойти. Вы побудем пока дома, ладно? Эм, и за старшую... Кого бы мне за старшего оставить? О, Питчинка, побудешь за старшую, ладно? Из дома никуда не выходить. Я скоро приду. А почему, Питчинка? Я тоже хочу быть за старшую. Нет, я должен быть за старшую. Я за мальчик, они, а девчонки... Так, А ну тихо, успокоились. Я за старшую. Мама так сказала, значит так будет. Ну все, детки, не ссорьтесь, пожалуйста, мне очень срочно нужно идти. Я вас очень люблю слушать, цветинка и буду делать, что хочу. Угу, не нечестно мама поступила. И вообще, я звоню Цветочку иду с ней гулять. Стоять! Куда гулять? Мама сказала, из дома никуда не выходить. Что за мне еще одна? Будет делать, что захочет. Нету-ске, нету-ске. Ну и что? Ты мне не командир. Алло, Цветочек, привет. Не хочешь со мной сегодня погулять? Да? Ой, хорошо, давай встретимся. Сахарок, ты чего делаешь? Мама сказала, Положи, пожалуйста, телефон на место. Цветочек, подожди минуточку. Но мне вкусно дома. Что я буду здесь делать? Я лучше с цветочком погуляю. Я знаю, ты это все специально делаешь. Потому что мама не тебя выбрала, а меня за главную. Да, это мне тоже не устраивает. Я все маме расскажу Эх ты, ябеда Ладно, цветочек, я тебе потом позвоню Погулять мне не получается Здесь Петинка скомандовалась Эх ты, есть если сестра называется Вот я бы так не поступил Ага, знаю я вас О, Все, смотреть мультики Ха, Ой, какой интересный Сейчас я его включу И посмотрю Ребята, а вы любите смотреть мультики? Если да, напишите, какой у вас любимый мультфильм? Петинка, тебе ничего не кажется? Нет. А что случилось? Как это? Сама объявила, что сегодня день уборки. А почему это ты с нами не убираешь? Да-да, почему? Ну вы же сказали, что вам дома вкусно. Вот и убирайтесь. А мне не скучно, я лучше мультики посмотрю. Ах, ты такая хитая вредина. пусть знает. Вот так. честно-честно, вы же мои самые-самые родные близкие. Ладно, Петинка, мы тоже переборстили. Извини нас, пожалуйста, что мы тебя связали. Мы тоже больше так не будем. Правда, Панки? Ага, не будем. Но если что-то знай, я тебе сыграю твою любимую музыку. Хе, <связывая> <связывая> спасибо, Панки. Ну, не обижайся, но мне твой седевр не очень. <связывая> ну что, давайте позвоним Дон, пускай она придет к нам. Алло, Дон, привет. Это Сахалок. Да, ты меня узнала? Слушай, Привет! Приветик! А, вы такие смешные! Мне Дон сказала, что вам нужна помощь! Вот я здесь! А вы знаете, кто я? Я девочка Лол из второй волны третьей серии! Я самая новая и самая клевая! Ого, вот это подхватило. Привет, друзья! Посмотрите, наконец-то Лол второй волны третьей серии добрался и до меня! Ой, как я их ждала! Смотрите, какие они классные! И здесь у нас нарисована Snuggle Baby. <соторит> Смотрите, как она классная со своей маской для сна. Ну что же, давайте поскорее откроем этот шар. Я уже прям дождаться не могла. Ю-ху! Так, посмотрим, где наша подсказка. А вот она. И что же здесь? Ты! Такая подсказка у меня была в первой волне третьего сезона. Мне тогда попалась VRQT. Тоже эта куколка мне очень понравилась. Посмотрим, кто в этот раз меня ждет. Внутри этого шарика. А представляете, опять эта девочка. А -а -а -а -а, вот это будет прикол. Ну, вот здесь спрятаны наши наклейки. Вот они. А здесь у нас нарисовано шоу Baby. Привет, привет Какая она яркая. Опа, здесь еще один сюрпризик Вау, неужели это будет повторка? А, у нас здесь нарисован джойстик Ну что ж, поехали посмотрим Наша наклеечка и аксессуары Ну-ка, доставайся Посмотрим так, открываем Посмотрите, смотрите, какие здесь очки И еще мне попалось вот такое милое ожерелье мне Кажется, я догадываюсь, кто у меня попадется. А вы уже догадались? Тогда быстренько пишите в комментариях. А мы переходим к следующему аксессуару. Так, так сложно достается. Есть. А, это одежда, посмотрите. Ага, какой классный милый халатик белого цвета, с роз розовыми вставками, здесь розовые манжеты и воротник. И еще на карманчиках. Ой, а полосочки как у Ага, смотрите, как классно. Ммм, такая веселая девочка. А теперь посмотрим следующий аксессуар. Итак. Стой, Шарик, стой. Там сахарок позади. Открываем. Ух ты, какая бутылочка, посмотрите. Какая классная раскраска! Здесь черно-белые полоски, черная вставочка и розовая крышка. Очень яркая бутылочка, такая интересная. И еще остался один аксессуар. И вот он. Ой, а вот и наша ленточка. Итак, здесь, наверное, обувь. Точно! Точно! А, какая она яркая! Ух ты! А девочка-то модная. Посмотрите, какие малиновые башмачки с черной подошвой и с черными бантиками. Очень милые. М -м, мне так нравится. Прям под цвет нашего шара. Ну что ж, а теперь взрыв. Один, два, три. Посторонись! А -а -а! Какое эффектное появление! А вот и наш вкладыш. И судя по всему, что нам попалось, у нас будет Леди Доктор. О-о, что-то это все мне не нравится. Хм, подставила нас Дон. Это что, это что, Доктор? Она стой, что еще с уколом, может быть идет? Нет, не хочу кола, не хочу кола. Да успокойтесь вы. Но если Дон сказала, что это холодная девочка, значит так оно и есть. Ну что ж, Леди Доктор, выходи. Ааа, -а, а смотрите, какая она классная, яркая. Какая она эффектная, вот это да! Я просто балдею от ее прически. А глаза, посмотрите, друзья, какие яркие у нее глаза. Прям не то, что голубые, а такие синие-синие, ярко-синие. Какая у нас эффектная девочка. Давайте ее поскорее оденем. А, она еще прикольнее в нем. Смотрите, какая она классная. Еще ее обуем. Вот такая, Леди Доктор, мне попалась первая из второй волны третьей серии Lol Confit Очень классная, эффектная девочка. Мне кажется, что через ее очки глазки становятся еще больше. Ну что ж, привет, ребята. Я Леди Доктор. Леди, кто? <звук> палки, палки, ты чего? Ты чего нас здесь пугаешь? А ты открой и посмотри Ну что ж, давайте посмотрим, кто здесь еще спрятался Один, два, три Стоп, кто это там хихикал? стой! Это что, привидение? Хили -хили. Хили -хили. Хили -хили. Хили -хили. Кажется, я догадываюсь, кто это Давайте проверим, меняет ли эта куколка цвет. И... нет, она цвет, к сожалению, не меняет. Давайте еще проверим, что умеет наша куколка. Пи-пи-пей! Так, наша куколка. А, -а, а, у нее водичка из ушей, видите? Это наша скрытая способность, которая есть только у третьей серии. Классно. Да, жалко, конечно, что-то цвет не меняюсь. Ничего. Эх, да, мне тоже жалко. Но ничего, зато моя сестричка очень красиво меняет цвет. Ага, я такая, я могу, да. Слушайте, а вы не хотите поиграть в прятки? Очень хотим и обязательно поиграем. Но сначала нам нужно передать приветы и поздравления. Мы всех вас поздравляем с днем рождения и желаем вам крепкого здоровья, счастья, удачи, много игрушек, надежных друзей и всего самого-самого хорошего. И главное, исполнение всех ваших заветных желаний. Друзья, мы всех вас поздравляем с днем рождения. Ура! А еще мы хотим передать приветы нашим отличным, ходовым друзьям.